Друзья, приветствую вас на канале Сквозь Терни к Звезду, меня зовут Ярослав. Сегодня хочу записать коротенький обзор, зашли мы с вами в смарт-контракт Tron -Hera и очень много задают вопросов. Первый видеоролик, вот, который сейчас у меня на экране, я показывал, как войти в смарт-контракт с телефона, потому что, ну, как мне объяснил мой партнер, так я и заходил в этот проект. На самом деле, те, кто присоединялись вместе со мной в проект MMM Tron и скачивали кошелек Tron Link, то, в принципе, можно и с помощью него к смарт-контракту вы просто скачиваете расширение ссылка на видеоролик как это сделать будет находиться в описании и просто в нем авторизируетесь то есть заходите по паролю все остается оно у вас открытым далее вы по ссылочке которая будет находиться также в описании я возьму с прошлого ролика переходите на сам смарт-контракт у вас открывается страница в интернете вот мы видим сам смарт-контракт вот мы видим баланс 23 миллиона монет трон Сейчас на данный момент тут есть, но сейчас ночь, а некоторые люди вот повыводили. Сейчас мы днем увидим, я думаю, как всегда, приток новых монет, Касса будет расти, поэтому я пока что даже и не думаю, что проект может вот в ближайший день соскамиться. Я думаю, что он еще будет жить, но, как всегда, вся ответственность, ясное дело, лежит на вас. То есть, если вы осознаете риски и понимаете, что вложив сюда вы можете потерять свои монеты, то, милости прошу, ссылка находится в описании. Если вы ищете стопроцентный, проверенный надежный способ приумножения ваших монет Tron, вот в данном моменте это криптовалюта Tron, то тут риски есть, вам сразу скажу, проект хоть и дает 25% в сутки, но риски тут есть, если все начнут выводить свои монеты, то понятное дело, что касса приблизиться к нулю и в скором времени смарт-контракт просто закроется и так мы просто попадаем на страницу смарт-контракта трон link у нас открыт получается и тут сразу должен высветиться будет наш баланс то есть у меня сейчас на кошельке 33 монеты это не мой кошелек а моего партнера он просто отлучился и попросил меня чтобы я тут у него в кабинете движухи навел в принципе, рассказал мне, что делать, и давайте мы с вами сделаем реинвест. Вот он еще готов идти на реинвест, мы видим, что по рефералке он неплохо получил. Как тут сделать вообще вклад, и как вывести свои монеты, сразу в одном видеоролике покажу, почему я и воспользовался его кабинетом. Во-первых, мы видим, что 10 монет пришло ему по рефералке, и в том числе 80 монет уже накапало. Вот проект дает 25% в сутки, мы видим, что 10 монет, пришло по партнерке значит 70 монет за некоторое время ему намайилось я нажимаю вывод вывожу эти монеты. Тут вот в расширении мы просто соглашаемся. Иногда у нас попросят ввести пароль. Сейчас ничего не попросили. И ждем, пока эти монеты капнут на баланс. Если вы вложили какую-нибудь сумму, и у вас там набежало, допустим, 5% вот тут, это доход именно ваш, который составляет, то 5 монет не спешите выводить, потому что в троне комиссия может составлять от 5 до 30 монет, насколько мне не изменяет память, но Тут в смарт-контракте иногда это прописано. То есть, если вы будете выводить, грубо говоря, 5 монет, которые тут набежали, к вам на баланс могут прийти там ну всего лишь каких-нибудь десятых, потому что остальное уйдет на комиссию. Конечно, лучше выводить раз в сутки. Ну и, конечно же, следите за кассой. Если касса, ну, прям, так скажем, начнет таять на глазах, то, конечно, выводите свою прибыль, которая у вас тут есть. Если проект будет дальше развиваться, как предыдущие два дня, мы с вами в проекте уже, получается, какой третий день сегодня пошел, то есть у нас сегодня 75% прибыли будет, то я не думаю, что надо вот прям каждый час заходить и выводить. Зашли, посмотрели, касса есть, особо не уменьшается. А пару миллионов в ту или иную сторону, конечно, просадки или пополнения могут быть. Пополнения нас особо не интересует. Если касса пополняется, все хорошо. Если просадка там даже до 20 миллионов будет, то лично я не буду переживать, не буду сразу все выводить, я просто еще понаблюдаю. Ну вот, смотрите, у меня было на балансе 33 монеты, я вывел, получается, 80, у меня должно было стать 113, а на балансе 108, значит, 5 монет сняли комиссию, вот на это тоже... Учитывайте этот момент, и когда пополняете, там тоже снимается комиссия. Например, держите еще в запасе, чтобы у вас на балансе было 20 монет, под которые должны уйти на комиссию. Потому что если вы сделаете вклад, и у вас тут на балансе останется 0, то потом, возможно, вы даже не сможете снять свою прибыль. Потому что комиссия с вас будет списана с текущего баланса. Не с этого, который намайнился, это при выводе, а с текущего. Поэтому всегда у себя на кошельке... Так рассчитывайте, чтобы у вас находилось как минимум 20 монет. Так, проект нам дает уже, я сказал, 25% в сутки. Депозит вы вводите. Вот тут, например, в этом кабинете 770 монет. Человек ввел несколькими частями, и они замораживаются. Депозит тут не выводится, он замораживается, но он бессрочный. Проект уже работает, получается, у нас 11 день всего в общем. И люди, которые заходили в первый день, они просто вот внесли, например, 1000 монет. Монет, и 1000 монет им дает уже 11 день 25%. Ну, конечно, я нахожусь в глобальном чате, ссылка на него также будет находиться в описании, но там, если вы напишите на русском, вас забанят, потому что там англоязычные в основном люди присутствуют, это Индонезия, Нигерия, пакистанцы, китайцы даже находятся, и они просят общаться на английском языке только. И у них такая идея фикс, дойти даже с балансом 100 монет до 1 миллиона трон, то есть они пророчат этому проекту 2 месяца работы, чтобы участник смог зайти со 100 монетами трон и делать все время реинвест-реинвест и на 60-й день он уже получил 1 миллион монет трон. Я, конечно, как бы мне не хотелось в такие сказки, не верю, но все идет как идет, я выбрал для себя стратегию, что часть прибыли я вывожу, часть прибыли заново делаю реинвест, вот мой партнер пока что он еще ближайший день-два будет смотреть на кассу если она будет расти, будет делать реинвест, потом уже будет смотреть дальше насчет того, как ему распоряжаться с прибылью, или всю ее забирать, или делать реинвест, но сейчас вот он попросил меня сделать ему реинвест в течение сегодняшних суток потому что, ну, у него такой возможности просто не будет, как к нам сделать сюда вклад или сделать реинвест? Ну, чтобы сделать реинвест, надо сначала снять. Я уже показал, как это делается. Тут отображается наш актуальный баланс. Минимальный депозит в проект 100 монет Tron X. Максимальный баланс не установлен. Так, мы что делаем? Я вбиваю минимальную сумму 100 монет и нажимаю Invest No. И вот смотрите, даже с лишними восьми монетами меня не пропускает. Пишет, что как минимум надо 15 монет иметь на своем счету. То есть, чтобы проинвестировать 100 монет, надо на балансе иметь 115. Но и не надо забывать, что с нулевым кошельком мы потом, возможно, не выведем прибыль. Это связано с тем, что в троне сейчас блокчейн, допустим, загружен. И комиссия в сети, она вот доходит даже до 15 монет. Ну что, сейчас я со своего кошелька переведу на этот кошелек, еще там каких-нибудь 10-20 монеток, и продолжу видеообзор. И вот мы видим, монетки пришли, я делаю опять, ввожу 100 монет, нажимаю «Инвестировать», инвестировать, а тут нажимаю принять, иногда просят ввести пароль, но поскольку я недавно авторизировался в расширении, то возможно ничего этого не требуется. И вот мы видим, что соточка прибавилась, теперь с обновленной суммой у моего партнера будет идти депозит, и вот тут вот отображаться, уже мы видим одна монета намайнилась, 25% в сутки, пока что он делает реинвесты. Также не забываем, что в проекте есть трехуровневая партнерская программа, с лично ваших приглашенных вы будете иметь 10 процентов от их депозита со второго уровня 5 процентов с третьего уровня 3 процента то есть все отлично работает партнерка тоже ну на мой взгляд отличная ссылка там будет находиться когда вы сделаете минимальный депозит чуть ниже реферал программ и там будет указана ваша ссылка ванговать по сроку службы проекта я не буду проработает хорошо не проработает я осознаю все риски и на самом деле этот проект очень хорошо мне зашел зашел хорошо мои партнерам которые очень лестно о нем отзываются но если вы вдруг присоединились к этому проекту или только думаете присоединяться или нет я создал отдельный чат русскоязычный мы там обсуждаем проект вот этот текущий как у кого дела там обстоят и в скором времени у меня на примете есть еще один смарт-контракт конечно пока что этот работает мы будем участвовать в этом потому что это просто огромная прибыль 25 процентов в сутки потом тот чуть менее доход. Но вся тема смарт-контрактов в том, что тут нету вообще никаких админов. То есть тут вот можно посмотреть аузит, насколько я понимаю, какую-то проверку прошел данный проект. И это полностью доказывает, что он данный смарт-контракт не подвластен никому. То есть тут как все прописано в смарт-контракте, так и идет распределение прибыли честное, и никто не может унести, например, взять вот эти все 20 миллионов монет трон и куда-то унести, куда-то они исчезнуть не могут. То есть тут, если идут пополнения, то и идет честное распределение между всеми пользователями смарт-контракта. Такого не получится, чтоб, как в обычных хайп-проектах, что вот эта сумма она взяла в один прекрасный день и куда-то исчезла такого не будет если сами участники мы с вами не будем выводить свои монеты и не делать реинвест или не будет притока новых поэтому за смарт-контрактами в хайп мире я думаю будущее потому что ну тут прозрачность как это и должно быть в блокчейне также напоминаю что все полезные ссылки находятся в описании чат, также есть в описании, который я создал именно по этому проекту, как только он завершит свою деятельность, то я буду вступать в новый смарт-контракт, и думаю, мы просто этот чат переименуем в тот смарт-контракт, или вообще в смарт-контракты на криптовалюте Tron, только сразу предупреждаю, давайте без всяких рекламных ссылок, перетаскиванием участников в другие проекты, спама, флуда, вот без этой всей ерунды, потому что если такое замечу, то сразу буду банить, удалять чат, ну и что-то в этом духе. Потому что там мы чисто по делу собрались. Если есть какие-нибудь новости, вопросы, инсайды по текущему проекту. Вот на данный момент мы только тот проект там обсуждаем, то милости прошу. Если вы пришли туда заниматься какой-то ерундой, то не надо. А то один умелец уже создал такой же чат и перетягивает оттуда людей, и даже мои посты копируют, которые я там делаю он свой чат копирует и перетаскивает людей туда. Ну, спрашивается, зачем? Во-первых, эти все люди уже состоят в этом проекте, раз они находятся в чате. И мало того, что ты копируешь посты, мне вообще не жалко» понравился тебе пост, вставил свою реферальную ссылку, взял мой текст, да пожалуйста, милости прошу, с меня не отвалится, него будет ничего. Но зачем ты людей перетаскиваешь и создаешь им неудобства, приглашаешь в аналогичный чат, вот этого мне непонятно. Так что давайте без этого. Проект работает, вся информация, думаю, ролики, ну, если еще он дня 3-4 проработает, то на четвертый день, на третий сделаю ролик, если нет, то ежесуточный отчет у меня все равно идет в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал также находится в описании. Так что, если хотите следить за новостями, но не хотите присутствовать в чате, то можете подписываться на телеграм-канал, там я информацию буду периодически выкладывать. До скорых встреч!